Падает. Ты уверен? Стой там. Я Бля, ладно, мой респект и уважение ему А, это вот это страж Это страж, всадник Если ты собрался найти древо, нам придется пробудить его Доброго времени суток, мои дорогие друзья Меня зовут Дэн, на канал Axelio Games Мы продолжаем с вами Dark 2 Дезинитив Дэ Э, мы на чем там вообще остановились? Что нам вообще надо делать? Что нам надо делать? Что нам надо делать? Основное задание. Вот основное задание. Поговорите с Айдаром. А как-то телепортироваться. А вот быстрое перемещение. Подожди, А сюда есть быстро. О, отлично. Поговорите с Айдаром. Мы смогли освободить древнего огромного конструкта. Я починил вашу кузницу и оживил камень. Но приблизился ли я хоть немного к древу? Скажи мне сейчас, древний, другого шанса может и не быть. Я слышал, плавильня опасно. Мне кажется, нас наебывают просто жестко. Так же, как и древо, всадник, да и весь лес. Поэтому ты должен разбудить стража. А ты не спрашивал себя, зачем нужно искать древо? Нет, чтобы, проб... чтобы возродить людей Только просто. Древо жизни я найду то, что оправдает моего брата. Древо жизни — это врата. Через них мы можем попасть в миры, о которых и не мечтали. Но вообще, древо жизни, оно что, объединяет все миры, там, и, и человеческие... ...и о мире, покрытом лесами и океанами, или о мире льда и вечной ночи. Древо существует везде... Оно может выглядеть по-другому, но это то же самое древо, и его корни связывают все миры. Путешествия не заканчиваются у древа жизни. Они там только начинаются. Новый уровень, ваша сила возросла. Блин, прикольно. Короче, получается у нас столь... не одна локация будет. Мы, получается, будем по мирам бегать, прыгать? О, вечный работяга, вечная проблема. А куда мне идти? Понял. Блять, утопился. А, а, а? а там я не был, я даже не знаю, что там. Или мы пойдем стража будить? О, а, три Вау. Это вот это страж? Хера он огромный. Значит, время пришло. А, ладно, я ничего не нажимал. Войдите в плавильню. Это музыкальный голем, да? Какие-то опасные как для камня, для так и для камня, плоти. И плоти. Прикольно. Нет ничего постыдного, чтобы вернуться Это также не имеет смысла. Но мы проделали половину пути, чтобы вернуться ты назад слышал, что сказал хранитель? Идти одному опасно Тебе понадобится моя помощь Так ты ж бестолковый Там ему сходи, то принеси, это принеси То сделай, третье сделай КПД равен нулю Ладно, ничего, мы разберемся Но локация новая Блин, у них она огромная Так, предлагаю улучшить умение что-нибудь здесь есть Может сундучок какой-нибудь прикор... О, конечно, смотри, смотри, смотри Я уже нашел, я уже его нашел Сюда, родной Так, ничего толкового не выпало Я думаю, с другой стороны тоже должно быть Самое прикольное, что за прошлую битву С огромным боссом мне не дали ровным счетом Нихуя и как это понимать вообще? Сердце горы Пробудите стража Ох них. Я так понимаю, мне нужно дальше Подожди, здесь можно сундук забрать Чего там упало, чего там упало, чего там упало Я только что видел а, а, а, а. Одержимое сетира. Давай-ка я ее улучшу Подожди, у меня как-то много вооружения появилось Косы заряда Это мы не трогаем Защита сопротивляемость но мне как-то вау мне как-то сопротивляемость больше по душе предметов там много крит урон магия крит урон опыт плюс 4 но пускай опыт остается здесь мы оставляем как есть ну хорошо давай-ка лучше урон холод. пробивающий урон давай возьмем Улучшить Это мне не нужно Так, главное это не принести в жертву Крит урон, крин, крит шанс Давай крит шанс возьмем Еще улучшение Давай крит урон Еще улучшить Ладно, немножко не хватило А здесь улучшение все, правильно? Уже нельзя А, так этот уровень троу, это уровень девятого У него наверняка улучшений-то будет больше Надеть А, неплохо Новые предметы нам всегда нужны Бля, у нас такое плачушка теперь симпатичное Фартук в плане Бля, это молот Это тебе не хухры-мухры Мне кажется, теперь и урона будет побольше, правильно? А нет, мы просто назад вернемся к нашим предметам там-то у меня на быстром доступе стояло что, правильно? Вот эти перчатки, которые неплохо так резали. И как мне войти сюда? Сюда. А, не, в таком, вот так можешь помогать, я не против. Тихо-тихо-тихо Я так понимаю, сейчас на это нужно будет прыгнуть Вижу-вижу-вижу-вижу-вижу-вижу-вижу-вижу-вижу Хорошо, отлично, я допрыгнул Теперь в эту сторону Ну... Ой-ой-ой-ой-ой 2 500 это хорошо Нормально, нормально С такой можно бегать Буквально пару ударов и все, товарищи отваливаются Сундучок Сундук дело семейное Класс, ли броня Кстати, насчет брони Не, нихуя, не буду менять. Моя-то получается, вот это получше будет, правильно? Короче, не думаю, что все-таки эта броня нам понадобится как-то очень сильно. Нет, стоп, это я не хочу делать. Так, а там уже двери. О, понятно. Давай, закрывай, и я готов. я а -а -а -а. Никого нет дома, блин Так, там нужен гигант Какой-то каменный Так, двери открыли там. Я Какой? А-а-а Да падает Ты уверен? Стой там я Бля, ладно, мой респект и уважение ему А, это вот это Страж Это Страж, всадник Если ты собрался найти древо, нам придется пробудить его И что потом? Страж сделает то, ради чего был создан Уничтожит порчу, не пускающую нас к древу Он выглядит вполне готовым Почему он стоит без его дела? Его тело готово, да но стоя на месте, он остается лишь мертвым камнем. Чтобы вдохнуть в камень жизнь, мы должны передать ему суть сердца творцов. Для такого большого троих... Это, это что, убить надо кого-то? Эти сердца камня были завершены, как и страж, но так и не были поставлены на место. Все они в храме. Нам нужно только найти их. Тогда... Я не пропускал. О, блядь, проститутка. Он помогает, от него даже польза есть. Мой ты мальчик. Бля, как ты их до хера здесь, слышишь? Короче, я передумал. Мне не нравится эта булава. Тут быстрая скорость атаки Режешь себе всех как хочешь просто И все нормально Вот, вот Все, все, все, все, все, нормально, нормально, нормально Так, там есть сундук Мне же как-то порчу взорвать эту все, блин и там тоже порчи. А там камень. Получается, мне сейчас не сюда. Хотя. Ня. Не, -а. не сюда. Чтоб здесь стать, нужен конструкт. У меня конструкта нету. Так, и здесь нечем взорвать. Все тогда пошли дальше. Назад. Назад, назад, назад возвращаемся. Ну, а смотри, слева дверь. Сейчас вижу дверь. Вот. Как мы туда попадем? Он нам ничего не откроет. Понял. А вон его и страж стоит. Так, ну, наверное, не сюда. Мы пришли оттуда. Так. Смотри, здесь есть комната вот эта. Но в теории, если я упаду вниз. А, я могу подняться, если упаду вниз. Но только с этой стороны. Вот. Это уже похоже на правду. Ага, а как мне ее схватить? Никак. Получается. Давай-ка вниз спустимся, глянем. Тут-то есть подъем. А вот на эти стойки есть подъем. Мне надо как-то вот того стража себе забрать. Только как это сделать? Ничего не понимаю туда. Но у нас же есть прах. Мы можем его в теории попросить. Куда он полетел? Да ладно. Он полетел сюда. Ладно, пошли. Укажи мне путь. Да, он полетел сюда. Значит, я что-то упускаю. Конкретно в этом месте я что-то упускаю. Ой, загадки загадки иди сюда, Я тебя подброшу. О, такое может быть. Забирай Так, как я понимаю Мы сейчас снизу А, купаться Купаться это мы любим Так, ныряй А, вот еще один конструкт так, смотри, там страница. И тут можно всплыть. Что за место? Ага. Дверь с камнем. И там вода. Правильно? Ну, пошли. Ага, я здесь не поднимусь. От слова совсем никак не поднимусь. Ладно, загадок все больше и больше. Пока неплохо. Посы. А здесь что? Пещера Но не совсем. Подожди-ка. Вот. Я, открою дверь. я готов. Так, теперь я этот шар кочув прямо, правильно? Пошли. Эх, не дотянулись немножко. Я его, наверное, в гору не закачу, так? Или закачу? Не, не закачу. Есть! Ой, хорошо. Все, первые загадки пошли. Вот и первый конструкт, который мне нужен. Надо его активировать сначала Хорошо М -м Конструкт есть Смотри О, мои любимые друзья Так, ну я помогу Там фиолетовые косы выпали Я видел Давай-давай-давай-давай-давай-давай, родной Даши души их, блядь Держи за мной, я Ты да я Ты раз за разберешься Ты разберешься, мой хороший Так, там проход открыли Но не забываем, что еще он вон там есть Отлично с тебя спрыгнуть. Там есть сундук. Возможно, там будет либо карта, либо ключ, которыми так. Нет. Стандартный сундук без ничего. Хорошо. Но мне показалось, выпали. Да, фиолетовые косы. Ну, пойдет. Пока пойдет. Но ну, Выглядят они очень симпатично Поехали Так, теперь мы можем выходить Проходить вообще где только хотим Куда сюда Ты что, с ума сошел? Пошли отсюда Зачем нам назад идти? Я же там все активировал Наша задача была достать этого Механизм запустить Мы теперь можем и здесь проехать А нам вроде бы как сюда и надо было смотри что там Да? Скорее всего Если сюда и надо пробую, было Ну еще бы Пошли. А, нет. Пока мне сюда рановато, видимо. Как я наверх заберусь? Поехали отсюда назад. Я думаю, что, скорее всего, надо было назад вернуться. В, то в тот же проход. Где мы были. Потому что нам же нужен ключ. Чтобы открыть дверь с этим. А, я не могу здесь проехать. Ладно. Если не могу там проехать, значит нам сюда. Я вижу примерно, как можно было бы туда забраться, но не по ним. Ладно, давай попробуем, мы ничего не теряем. А, -а, -а смотри, что я упустил. Мне придется идти не место для лошади. Так нам и не нужна лошадь. Прыгай. там похоже ключ В сундуке тихо я вижу а он снизу снизу снизу снизу сундук все сейчас по аккурату чисто ассасин все дела Бля, сколько же из ловушек загадок это просто пипец Но как же без этого? Ну как же без уебана? Мне Тихонько. Бля, я бы хотел себя одержимые косы, типа. Почему бы нет? Так, казнь есть, казнь есть. А у меня баночек нету совсем Блядь, еще один Ну иди сюда Понял вас Молодой члена человек Тихо Ага Отсосал? Отсосал Балайбулу? Керма Каменный членосос То есть это раньше был босс? Теперь это не босс Отлично На, В самых первых локациях это был босс Забирай все вещи <клес> Так, вот и ключ Ключ есть, значит мы возвращаемся обратно Ну, пока локация не, не сложная Чисто такие есть квесты замудренные И в некоторых моментах можно запутаться Потому что ты такой типа, ты даже не понимаешь, куда идти Не понимаешь, куда идти, не понимаешь, что тебе делать Но игра очень захватывает тем, что локации постоянно меняются Есть какие-то загадки, какая-то динамика Есть боевка интересная и ты не сидишь на месте не скучаешь. И есть интерактив. И само вот, оно вот ты вот играешь. По факту ты бегаешь дерешься. То есть, ну. Твое дело это интерак... кнопки нажимать. Как интер... интерактивное кино. И это да, это. Это, это, это охуенно. Не, никак. Ладно. Понял А как я назад залезу Ты что охерел? Я думаю заряд оставлю на босса Правильно? Скорее всего, это будет лучше сделать Сколько я хитпоинтов сношу, в принципе, за удар? Где-то пятую часть, да? Если криты не выскакивают Сука, больно Мне нравится вот это заклинание тем, что ты как-никак все равно себе восстанавливаешь хитпоинты О, смотри, что я здесь нашел Карта? А, отлично, карта, это хорошо По-моему, карта, это как раз и то, что нам сейчас нужно, то, чего нам не хватает А там совершенно маленькое помещение А я не могу туда допрыгнуть Я не могу допрыгнуть до туда, а как? Ладно, видимо, видимо, никак, но там страница просто сверху лежит А это что? А, это первое сердце? Смертельная охватка позволяет смерти вцепляться в определенной цели с большого расстояния. Так он может потянуть небольшие предметы к себе, либо сам потянуться к крупным предметам. О-о-о! А, ёптвою. А я-то думал, мы идем к сердцу. Прикольно. Так, не падай А, смотри, что я нашел Видал? Да тебе не хухры-мухры, блядь Больно, сука, каменная. Вот это я, конечно, красиво. Ладно, ладно, ладно. А, ну вот и страница. Благодарю. У меня уже есть шесть страниц. Опа. Косы Творцов! А я не могу их от 10 уровня, блять, ты чего? Их можно улучшать? Они желтого цвета. А, они как вот эти уники. Прикольно, да, похеру, круто. Ну и чего теперь куда дальше? Так я теперь тебе могу Теперь могу много чего делать Интересного О, Хе-хе-хе Синие ботинки Теперь назад возвращаемся Я теперь знаю куда надо Там была комната Комната в которой Куда за тобой Подожди там были сундуки не, не не не не подожди Сундук я заберу А я мог притянуться к нему Уже сейчас Офигенно Так, ну ничего особенного, но денежки нужны всегда. Ой. Ой, это хорошо, что меня с этой стороны закинуло. А ты думал, я быстро в туалет хожу. Десятый левел, а у меня какой? У меня седьмой, наверное. Ну это я удачно зашел. Вот здесь есть комнатка с плавильней. Вон она И там нужно схватить б... Какую-то бубочку Разбивай его какой левел я поднял? Какой левел я поднял? Какой левел я поднял? Какой левел? Какой левел? Я даже знаю, какой левел? Это же не за какой у уровень. Сейчас по косам проверим, какой у нас уровень. все Так, продолжаем. Получается. Косы творцов. Так я получил 10 левел. Твой наденем. Их. Ну, выглядят они офигенно, такие чисто древние получается. А куда мне дальше двигаться? Там рычаг и там рычаг. Давай сначала сюда. Я так понимаю, это первый. Да, первая половинка моста. Теперь значит, надо на вторую. Так, нам нужно Мне вниз. Идти Ползи вперед теперь. Не место для лошади. А что он не хочет ползти? А, ползет, ползет, ползет, ползет. Так, а здесь, наверное, нужно спрыгнуть и схватиться. Хорошо! Хорошо, я успел. И второй мост. А как теперь перебраться? А как теперь перебраться назад? А, ну логично, в принципе. Попал. Попал на изоленте, просто долетел. Хорошо. Так, финалочка. Нет? А, нет, мы будем подниматься выше, либо ниже. Бля, в этой игре все больше и больше всяких загадок. Мы опускаемся вниз. Прикольно. Так, нам сюда. А как мне выбирать между пистолетом и рукой? А, через табуляцию. Хорошо. Между пистолетом и рукой через табуляцию. Бля, вы посмотрите, какая там огромная карта. А вот, видимо, и само сердце. Или это одно из трех сердец? Сердце камня, внутри находится душа, внутри великого, находится творца. душа великого творца. Достань его, а я понесу. Ага. Хорошо, держу тебя. Заебись. Ну пошли. Он меня просто как знаешь обезьяну такую бросает. Про... Сука Удобненько, очень даже удобненько. А там вон что-то есть. А как туда залезть? А я понял как. А я понял как. Я хитро жопый получается. О, синяя броняет хорошо. Как назад? Ну, это, я думаю, самый быстрый способ. Мы сейчас появимся именно там, где мы... Не, да ладно. Бля Так а что мне теперь делать? А, хорошо, все, я Мастер паркура, все дела Добро пожаловать А раньше нельзя было это сделать? Зачем я туда пошел вообще? А -а -а. Прыгаешь как девчонка. Да ты охерел блядь. В смысле, как девчонка. Так, меня еще никто не оскорблял. Давай, давай, давай, давай. Отлично. Куда дальше? А, вижу, вниз. А, -а, а, смотри, как кто там есть. Я на нем по лаве проеду и все будет хорошо. А теперь поехали. Смотри, тут сундук. Я предлагаю его забрать. Еще косы. Мы осмотрим все, что мы собрали попозже. Я, надеюсь, на желава не бьет. Нет, не бьет. Нахер порчу. Так. Устанавливай. И что дальше? Вижу. Короче, очень прикольно все это сделано в плане движений, сюжета. Бля, я, я настолько под кайфом, что.. Блядь, вам не передать словами. Не знаю, как, как вам. Я считаю, это очень достойно выглядит. Может, да, не в плане графики, но боевка типа ⁇ Лядавил мой край ⁇ вот эти принц Перси. Ну давай. Давай, давай, крепыш. Давай с ним к мы идем так медленно И этот ковыляет такой еле-еле Кажется мы в беде Почему мы в беде Почему мы в беде Так все ж нормально А я понял сейчас мобы будут сверху прыгать правильно? Почему мы не едем? Ну конечно же. Окосы а неплохие. акосы то неплохие. Тихо, чуть не убился. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Не, он хорошо помогает. Одному было бы сложно с ними воевать. Есть, разорвал красиво. Уклонение. Сюда. Идите-ка подумайте о своем поведении, маленькие ублюдки. Бля, да сколько-то вас. А мы поднимаемся, нет? Да, мы поднимаемся. Больно. Музыка офигенная Нет А Вот это, кстати, очень хорошо сделано Что ты не начинаешь заново после того, как ты упал Потому что если пришлось начинать заново Это было бы просто фиаско Разорвал Тихо Нормально. Нормально. Их очень много. Очень много. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо. Все. Мы прошли. Вот и верхушка. Я так понимаю, после этого откроются еще две локации Нужно будет принести еще два таких камня Старый камень просыпается. Где же он просыпается? Я так понимаю, один в голову и два в руки, либо в плечи Да, видишь, в плечи по одному в плечо и по одному... Ой, да, и один в голову. А вот и следующий проход. Ладно, мы готовы. Мы, в принципе-то, готовы. А он как сюда доберется? Или мне нужно пойти ему дверь открыть? А, скорее всего, сейчас пойду ему дверь открывать. Откуда вы здесь взялись, блять, москиты, сука Я вообще не слышу, как он их убивает Неа Давай Так, если он ее поддержит, я предлагаю пойти посмотреть, что я пропустил Бедняга Приходится ублажать меня А, тут я смогу назад спрыгнуть, правильно? Правильно, здесь нужно скорее всего будет и воду пустить Но там вон есть страничка, я могу сейчас пойти ее утонуть В теории Да, супер Или это не страница? А, это медалька Все равно пригодится, когда к ульгриму пойдем Так а что дверь держать? Я-то уже здесь. А что он не идет что? Блять, я походу сломал игру. Нет? Надо по походу обязательно пройти там, где он стоит. По-другому никак. Бля, что ж с тобой делать? Не, я не буду даже с ними драться. Зачем? Мы просто спокойно проходим вперед. Давай, держи дверь. Но мне он начинает нравиться, я думал он такой, будет обузой, типа Но он очень много помогает Ну, кидай меня Прыгаю как девчонка, все дела Да? Там еще одна медалька Прикольно получилось, кстати Сука Как тебе такое? Не думал о своем поведении? Кусок дерьма Он не умер? Я думал ему все А, смотри Мне сейчас автомат поможет вот этот Тут походу-то больше ничего и нету особого Он может мне сейчас разбить порчу Которая была сзади Сможет или нет? А, он ее отсюда не видит Да-да-да, он ее отсюда не видит Значит там дальше Был бы рельефчик Вот здесь Ну попадешь ты Так слазим Теперь я думаю знаешь, что надо сделать Слазь Смотри тут сверху был рычаг Сейчас рычаг активируем Поднимаем его наверх Ну, убери Чудесно И все, смотри, как все получилось Ага Я понял, блядь Я проребал время А, нет. Нет, нет, нет, я успел. Мне придется идти одному. Мне придется идти одному. И. Стой! Что ты сделал? Какого хера сейчас было? Успел? Успел. Это что сейчас было? Почему я соскочил? Не место для лошади. Тихо, тихо. Просто иди вперед. Мне придется идти одному. Просто тихонько идем вперед. Почему я соскочил в прошлый раз? Такого ж не должно было быть. Тихо, аккуратно. Сюда. И активируем. Кого активируем? А, вижу. Ох, как красиво. Какой паркур. Что произошло? Все, вот теперь мы можем. Мы можем его использовать, чтобы он разбил порчу. Поехали прыгай ну круто же круто интересно есть как интересно и загадки веселые сложные правда лично мне иногда кажется что вот именно как бы звуковое сопровождение прям пропадает не знаю почему но может я ошибаюсь поехали поехали родной В смысле, что, блядь? Путь нам прочищаю. Вот. А вон и второй камень. Вот и второй камень, осталось до него добраться. После меня я тебя понял. Ебать, там всяких приколюх. Да, блять, и куча дерьма подъехала. После тебя. Дело за тобой. Но это было После приятно, тебя. очень приятно, только мы их сейчас развалили. Хорошо. Не знаю, что там. А, там есть что-то. Они отваливаются с удара одного? Или нет? Ну-ка, хуяк, блядь. Хуяк, блядь. А я не попал. На, нахуй. По голове своей дурной. Да что после меня? Мы сначала разберемся с мобами А потом я слезу Так, ну как минимум я там вижу что-то интересное так, Не знаю, где он мне может понадобиться сейчас Я не вижу ни одной лунки, ни одной ячейки, где можно было бы его использовать Иди сюда, взагник я тебя подброшу. Вот это, вот это тебе спасибо большое. Там будет либо ключ, либо ключ, либо карта. Ключ. Там была дверь со скелетом. Хорошо. Так, надо сохраниться. Вот, дверь. И там ключ-череп. У меня вообще в ту сторону надо. Я не понимаю, чем я занимаюсь сейчас. Или это мы таким образом выйдем просто отсюда? Да, это мы таким образом выйдем. Значит, мы идем на ту стенку. И поехали барахтаться. Не могу его активировать. Смотри, что ага. тебя не ладно? Смотри там лежит огромный камень. Мы можем его этим автоматом убрать? Я попробую. Потому что если получится, нам нужно будет туда его поставить. Чтобы тебя не в Нет, нельзя. Нельзя. А почему я не могу активировать? Это ж обычный пресс. Ладно, погнали. Если я попробую, то сломаю шею. Ты меня бросить хочешь? Ты меня бросить хочешь? Нет, падла. Он меня бросить не хочет. А, я сам доб добрался. Какой самостоятельный молец. Так, залазь наверх. А, стоп, здесь нельзя подняться наверх. Вниз? Мне сейчас надо или нет? Нет, не вниз. Отлично. Короче, моя задача это по этой стене добраться до камня. Главное часто пробелы не нажимать, чтобы я не спрыгнул, как в прошлый раз. Иначе придется заново взлазить. Бля, ебаный шашлык. Мне нужно к рычагу. А зачем мне к рычагу? Хотя в принципе тут не так много, я уже считаю возле рычага Смотри Опа Я уже здесь, детишки Сюда, сюда Красиво Выпало даже. Крип, крипочек. Есть. Пошла вода. Так, теперь я могу выбраться назад. И там мельница заработала. И тоже вода поднимается. Смотри-ка. Я ключ уже забрал. Я ж ключ уже забрал. Так, тут есть сундук. Сундук, рундук. Где он? Наверху или внутри? А, вот он здесь. Я на этих обезьян даже внимания не обращаю Правильно? Ну, нам нет ни не смысла их трогать, этих детишек Есть! Теперь мне надо обратно вниз куда заберусь я так думаю с этой стороны опа вот и монетка одна тихо забирай все нашел есть я на месте это мне не нужно это я уже сделал ключ у меня есть а что здесь надо сломать может его смотри чтобы тебя Да попробуем Я угадал. Значит, мы все сделали правильно. Так, я все сделал правильно. Что дальше? Теперь, скорее всего, в ту комнату. Ну а больше некуда. И через нее я, получается заберусь к ключу. После тебя. Да, да. Вон, да, вон. Видите, лазейка есть. Лунка, лазейка, блять, говорю. Пойдем. Чего ты остановился? Получается, здесь может только такой маленький, как я, да? Путешествовать. Потому что вот, например, он огромный, он даже нигде же не пролезет. Так, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть. Монет так много не бывает, а нам нужно 50 тысяч, чтобы купить себе одержимое оружие. Так, хорошо, здесь сейчас Прямо Assassin's Creed начался уже все? Да, я скоро Ой, ну я не про это хотел сказать, ладно Я думал, он о другом спрашивает это невозможно. Я уже понял У нас же ячейки с банками полные Соответственно и взять мы ничего не можем Есть второй так, об этом я Сейчас на нас опять будут нападать Хочу тут искать А я снизу не мог до него дотянуться? Блять, мне кажется я мог просто снизу рукой до него дотянуться Мне кажется я олень какой-то новый зверь кошмарный шнырь а -а -а. какое-то веселое это название такое игривое не хочу сказать ничего но им что мобы что боссы здесь в принципе то сильные достаточно попади а он его убил отлично Молодчина, малой. С кем он там дерется? Я, конечно, понимаю, что мне подняли здесь воду, но она мне нужна. Мне нужно ему дверь подержать. Прикинь, как хитро сделали. Бля, создатели этой игры, ну... Типа, ладно, башка у вас просто гениальная Ну, типа, столько задумок всяких разных, интересных. И здесь теперь правильно? Правильно Ой, птички Здорово Все, всех потушил Отлично У нас десятый уровень уже Десятый левелл Сейчас он сможет зайти и выйти а я выйду через трубу а он не хотел просто бросить камень подожди а я, может успею нет просто ради интереса а нельзя а я бы успел по факту бы я успел я бы успел перепрыгнуть Ладно, хер с вами Я могу и крюгалетчик навернуть небольшой Из сердца камню струится кровь жизни Из сердца камня струится кровь жизни Красиво сказано Так, и где у нас последний? Кажется, мы еще не закончили Так, это второе плечо Но если вот это вот хреновина будет за меня это будет круто. Но, я на этой чудесной ночи предлагаю... Ночи, блять, ночи, ночи. Предлагаю сохраниться и сделать перерыв. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, мои дорогие. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие. И всем пока.